Всех приветствуем, кто смотрит данное видео. С вами на связи клуб владельцев и любителей мотобуксировщиков. К нам очень много поступают вопросов по подвеске на цельнорезиновых резиновых колесах. Эта подвеска считается универсальной, мягкой, независимой, специально разработана для весны, лета, осени, ну и также можно эксплуатировать зимний период. Колеса на данной подвеске установлены цельно-резиновые. Колеса не накачиваются, не протыкаются, не взрываются, не лопаются. Ничего с ними не происходит. Каждое колесо может выдержать нагрузку до 200 кг. Подшипник в колесе установлен 203. Подшипника находится 2. Подшипник закрытого типа. Ну и также дополнительно мы забиваем смазку между подшипниками данная подвеска есть как шириной на 390 на 510 для гусеницы 500 и также длина валов может составлять 610 то есть для гусеницы 600 сейчас продемонстрируем что колеса Ставятся очень легко, без каких-либо усилий. Все болты на колесах закреплены ключом на 17. Но мы будем воспользоваться пневмоинструментом для ускорения. Вот колесо целина резиновая не проминается, зарекомендовала себя очень хорошо, откатали больше года, ездили с весны прошлого года на них, все отлично. Подшипника установлено два, на видео хорошо видно. Подшипник закрытого типа. Ну и также она очень легко одевается, без каких-либо усилий, без запрессовки. Просто отделеновал, оп. Все, подвеска готова к использованию на бездорожье. Спасибо кому необходимо будет такая подвеска, сможем изготовить, отправить транспортной компании до вас. Обращайтесь в клуб любителей мотобуксировщиков. Спасибо за внимание.